Здравствуйте, уважаемые любители живописи. Я обещал убить картину с сиренью, выполняя обещанное. Кто смотрел это видео, тот в курсе, что эта картина мне не понравилась. Она еще не совсем высохла, поэтому смыть краску не составит труда. Обычный 646 растворитель, смываю до белого холста. растворитель быстро улетучился, затем чуточку зашкурил поверхность наждачкой. Вторая попытка написания сирени. Когда муза пришла, правда ненадолго, в конце расскажу, как она от меня сбежала. Не отступая от своего принципа, писать буду прозрачными красками. Травяная зеленая, голубая ФЦ, марс оранжевый прозрачный, индийская желтая, краплак розовый прочный и одна непрозрачная, это белила. Все эти краски очень звучные и яркие, в тонком слое, особенно на белом грунте. Заметьте, для сиреневой сирени, я не беру никакую фиолетовую краску. Постараюсь взять цвет сиреневой сирени, из голубой ФЦ и кроплака розового. Никакие краски на палитре не смешиваются, все берется в чистом виде и кладется на холст. Теневая часть стены, это марс оранжевый, с голубой ФЦ краской. Остальная стена, Марс в чистом виде, где ложится тонко, где-то плотнее. Какая-то мощная скатерть на столе. Это травяная зеленая, голубая ФЦ и Марс оранжевый. Эти три краски перемешиваются на холсте в некую непонятную по цвету массу, тяготея где в зеленую, а где в синюю сторону. После подмалевка чуточку белилами нанес узор на скатерти. Вот такой подмалевочек, получился по фону. Видите, не нужно бояться ядовитости голубой ФЦ краски. Где-то она очень даже кстати. Листья. Это голубая ФЦ, травяная зеленая и смесь индийской желтой с белилами, в светлых местах листья. Конечно, если белилы смешиваются с прозрачной краской, то ее прозрачность теряется. Но в светлых местах, это и не нужно. В данной ситуации, свет впоследствии придется набирать пастозно. А вот теперь сирень. Подмалевок сирени это голубая ФЦ и краплак розовый прочный. Белая сирень, те же краски, плюс травяная зеленая, только красится так разряженно, что виднеется белый холст. Даже не красится, я бы сказал, а пачкается. В тенях чуточку плотнее, чем в светлой части, но получается такая разноцветная грязь. Времени у меня особо нет на просовку слоев, поэтому в этом же сеансе по сырой краске еще раз уточняю форму листочков. Так как я подмалевок писал на тройнике, в котором большая часть растворитель, то он получился матовым и жухлым, но зато на другой день, он уже не смазывался. На второй день, я опять начал с фона, закрашивая его марсом оранжевым и в темном месте добавлял голубую ФЦ. И вот в чем особенность прозрачных красок. Если вы обратили внимание, в начале на палитру, или я показывал эту фишку в других видео то знайте, что прозрачные краски нельзя или нежелательно красить пастозно. Во-первых, они долго сохнут, а во-вторых, они практически не имеют цвета в пастозном наложении. Их цвет проявляется лишь в тонком слое, так как они подсвечиваются с обратной стороны, от холста. Естественно, от белого холста, они будут очень яркими. В каком-то случае, это классно. Например, когда тени светятся. Или вот, смотрите, как марсом оранжевым закрашен стеклянный кувшин. И сквозь эту краску просвечивает белый холст, который и дает свечение марсу оранжевому. Но вот на стене такая яркость краски абсолютно не нужна. А погасить прозрачную краску можно только непрозрачной. Я использовал кадмий желтый и покрасил им светлую часть стены. Темные места стены я не трогаю. Тень красками, которые дают мутность, залезать нежелательно. В этом же сеансе уточнил узор на скатерти и еще пописал листики. В этом сеансе, я работал на двойнике, это лак и масло в равных пропорциях. На третий день, картина немножко схватилась, так как писал тонким слоем, но естественно, не высохла. А писать то надо. Музы долго ждать не будет, она дала начало и может быстро улететь к другому художнику. И знаете, что я сделал, я сбрызнул еще влажное полотно ретушным лаком. Через два часа лак подсох вместе с краской, отлично. Я продолжил писать картину. Еще раз прошелся по фону, Марсом оранжевым, но уже сразу подмешивал, прямо на полотне, кадмий желтый, в светлой части стены. Свечение Марса погасло. Стена уже не вылезает своей яркостью вперед. Этим же кадмием желтым, погасил днище стеклянного кувшина. Лиссировки на сирене. Прозрачными красками, голубой ФЦ и кроплаком розовым, Усилил тени на сиреневых цветах. На белой сирене, также усилил тени, только всеми красками, и марсом, и голубой, и краплаком розовым, и травяной зеленой. Также белая сирень, принимает рефлексы от окружения, например, от зеленой листвы. Это значит, где листик рядом с белой сиренью, там обязательно будет зеленый отцвет, от этого листа. Ну и еще потыкал этими же красками, только на белилах сами цветочки в светлых местах кустов. Особо не заморачиваясь с просушкой, дня через два, те же краски, разбавлены на белилах, почти до белого, просто поработал с деталями в цветах натюрморта. Прессовал веточки сирени, уточнил свет на листьях, на скатерти, нарисовал упавшие на стол цветочки. Короче, детали, это дело сугубо индивидуальные. Можно писать до бесконечности, но лучше вовремя остановиться. А то сработает пословица, лучшее враг хорошего. То есть, улучшая что-то одно, можно ухудшить целое. Да и муза, как я уже говорил, никогда не задерживается долго у одного художника. Улетела и я остановился. В итоге, вот что получилось. Всем моим друзьям творческих удач. До новых встреч!